Всем привет, на связи Арми. И сегодня я вам расскажу как делать 3D Trials в After Effects. Для начала, добавляем фото или видео на таймлайн. Потом обязательно переводим слой в 3D пространство, если вы это не сделаете, то у вас ничего не получится, после того как вы это сделали добавьте слой камеру. Далее расставьте кейфреймы на камере как я. Нажмите на английскую C и анимируйте как хотите. После этого расставьте кифримы на то, что вы добавили в начале, и тоже анимируйте как хотите и добавьте Moush блюр. Если вы все сделали правильно, то у вас получится такая заготовка трейлса. Далее самая простая, но самая затянутая часть это копипаст. Делайте это сколько вашей души угодно. После того, как вы сделали это, получится готовый 3D Trials. На этом туториал подошел к концу, ссылки в телеграм-канал, страничку в ВК в описании. Всем удачи, и всем пока.